Пришла и оторвала голову нам Чумачечья весна И нам не даст, И от любви схожу я сама Чумачечья весна Чумачечья Все словно чумачечи От солнца, чтоб не жмуриться Я натянула чечи А в стеклах отражаются Девочки, конфетки За наглость не сочтите угостите сигареткой Пришла и оторвала голову тюма весна И нам не до сна, И от любви схожу я с ума Тюма-четчая весна тюма Чума Тюма-четчая весна пришла И крышу нам с тобой снесла тюма Братенько юбчонки увидал Любовь пришла, как паровоз на Киевский вокзал И очень хорошо, что я весной тебя нашел Ведь ты так хороша, но я тебя знаю, черти шо Пришла, оторвала голову нам Чумачечая весна И нам не даст. И от любви скажу я с ума Чумачечая весна чумачечая, чумачечая весна Шла и крышу нам с вами снесла Чумаччая весна пришла ла ла ла ла ла, -ла, -ла, -ла, -ла, -ла, -ла. Чумачечи, от весны и от любви я потерял до речи. Ведь сегодня ночью не вернемся мы домой. Как же замечательно, что снова к нам с тобой пришла, и оторвала голову нам чумоченная везда, и нам чума весна, пришла, ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла Крышу нам с тобой снесла, Чумачичая чая весна пришла. Ла -ла.